Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманяк и Фонд Взаимопомощи World Money. Ребята, наш фонд основан 7 декабря прошлого года. Через 4 дня нам будет ровно год. Будем отмечать годовщину. Ну, Начнем с того, что а, я хочу вам показать. А, у нас много пришли новички, они должны тоже знать, а, как а у нас проходит регистрация. Регистрация, ребята, у нас очень простая. Вводите логин, почту, а, пароли, подтверждаете пароль, телефон. А, обязательно проверяйте вашего спонсора, чтобы логин был вашего спонсора. И если вдруг здесь вышел Word Money, вы всегда можете это удалить и скопировать логин вашего спонсора и вставить сюда, и нажимаете «Проверить». Выходит окошечко, и вы можете пройти регистрацию. Нажимаете «Окей», ставите Галочку здесь и перед вами открывается пользовательское соглашение. Это оферта. Я советую всем новичкам прочесть от начала до конца полностью пользовательское соглашение, чтобы не было потом претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и как видите, мы находимся на главной странице сайта, здесь всегда вы можете посмотреть, нажать кнопочку, перед вами откроется весь полностью маркетинг по нашим площадкам. Также здесь, на, этом, на главной странице сайта, вы всегда можете добавить скайп нашей администрации и всегда можете написать ему письмо на почту, отправить письмо, если есть какие-то вопросы. Ну и на Начнем с того, что, ребята, зайдем в кабинет. Следующий этап. Вам нужно заполнить полностью свой профиль. Вписываете скайп или телеграм обязательно, телефон. Для чего это нужно, ребята? Для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами, чтобы вы могли, ваш партнер всегда может вам позвонить на скайп, на телефон. И точно так и вы должны указывать у себя в своем кабинете, чтобы мог спонсор с вами связаться. В этом разделе у нас также прописываются кошельки. Если вы хотите работать с двумя платежными системами, то вы Прописывайте PerfectMoney и Pair кошелек. Как видите, я работаю только с Payer кошельком, а в Perfect у меня прописаны нули. А, ребята, ни одной ячейка не должна быть свободна в разделе кошельки. А, пропишите а, нули и нажмите кнопочку «Сохранить». А следующий этап – это поставить аватар. Очень прошу вас, пожалуйста, у некоторых даже скрины сбрасываем в, в чате, а у некоторых партнеров не устанавливаем аватар. Это очень просто делается. Выбираете файл со своего компьютера или телефона. Как только сюда приходит код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку сохранить и ваш аватар устанавливается. Как я сказала, что у нас наш фонд стартовал. 7 декабря прошлого года. И стартовали мы всего лишь с одной площадкой. на Эта площадка, она так и называется World Money. На этой площадке вход, можно обходить с одной тысячи и заработать за один круг 86 тысяч. И плюс за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. А также у нас есть площадка где можно входить с тысячи рублей за, ой, прошу прощения со 100 рублей за один круг ребята вы делаете вы зарабатываете 3 800 и плюс у вас за 1000 рублей активируется первый стол на world money за 1000 рублей также у нас есть площадки Golden Ring Mini. Она у нас недавно стартовала. Очень хорошая площадка. Суперская. Сейчас мы поговорим о ней. Также есть очень крутая площадка Golden Ring, где вход на Golden Ring Mini можно через удвоитель 2000. И я вообще всем советую сразу же, чтобы сократить количество партнеров, сразу же за ходить становиться на первый блок за 4000 а вход на Golden Ring у нас составляет 20 тысяч а вот площадочка клевер Mini у нас есть такая вход на нее составляет 300 рублей, а выход с двух лепесточков у нас составляет 18 тысяч 750. Также есть площадка клевер. Они идентичны, маркетинг асимметричен полностью, все одинаково. Различается тем, что вход вход на клевер составляет 3000, а естественно выход 187 тысяч 500 рублей. У нас есть Уникальная закольцовка шести площадок. Это площадка у нас, как я сказала, Golden Ring. Есть закольцовка World Money, есть закольцовка площадки PDA, есть закольцовка в Golden Ring выходим, есть в Clever Mini. И также есть Кулевер. Единственная у нас площадочка, это стоит отдельная. Седьмая площадка Бехом и Бульдома, она антикризисная. И она На ней нет никакой закольцовки, она стоит у нас отдельно. Уникальные 7 маркетинг-планов имеют уникальную закольцовку, где вы, работая всего лишь на одной площадке, вы получаете доход со всех шести площадок. Это очень выгодно, очень хорошо. И я считаю, что а, огромную нужно выразить благодарность нашему а, Денису а за то, что создал такой а, наш, а, наш фонд, за создание нашего фонда. А, на преимущество нашего фонда, а, ребята, Самое главное и самое важное преимущество это то, что все у нас в кабинете, все прозрачно, все честно, все платежеспособно, у нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами у нас подтверждается целью безопасности через вашу почту что самое главное так я вам и сейчас сказала это уникальные маркетинг планы это работая всего лишь на одной площадке а получать доход сразу с шести площадок нет в интернете нигде такого проекта и такой компании еще огромным плюсом это является то что наш фонд не берет администрация нашего фонда с наших партнеров не берет ни одной копейки на развитие фонда, как это делают в других проектах и в других компаниях. Все, все расходы по фонду взял на себя наш руководитель. И огромная ему благодарность. Еще, ребята, я хочу вам сейчас показать. У нас а, очень а, хорошее большое обновление. Это, а, кто еще не видел и не знает, а, сегодня только что вот недавно добавились к нам на каждую площадку, добавилась кнопочка. Кнопочка, вы а, нажимаете маркетинг, перед вами открываются следующие кнопочки. Это видео а, вы можете всегда в кабинете нажать, посмотреть маркетинг в ролике, точно так нажимаете слайды. Слайды здесь, именно по этой площадке. Здесь вот есть плюсик, вы всегда можете в своем кабинете на каждой площадке делать презентацию своим партнерам по слайдам. Точно так каждый партнер может посмотреть, презентацию в, в ролике. Это на всех площадках, ребята. Все это огромная Дениса благодарность за то, что очень хорошо сделано, ребята. Посмотрите. Великолепно. Точно так же на всех, на всех площадочках. Очень хорошо. Огромная благодарность. Ну и теперь, ребята, я дальше начну рассказывать по именно, наверное, по слайдам. Так как на слайдах, я считаю, что более удобнее. Ну и перехожу сюда, в кабинет. Покажу вот пример. У нас в кабинетах у каждого, на каждой площадочке у нас есть, конечно, столы. На каждой площадке, например, вот площадка World Money, она имеет 6 столов. Площадка АПД имеет 5 столов. Площадка Golden Ring Mini имеет 3 стола. Golden Ring также 3. Be Home имеет 2 стола. И Clever и один и 2 имеет по два лепестка на каждой этой площадке ребята у нас а, вы всегда можете в поисковике забить свой логин и нажать кнопочку искать и вы увидите что перед своими перед собой все столы на которые у вас вы стоите красным отображаются столы где закрыты это закрытые столы закрытые зеленые это еще нет там ни одного партнера там еще никто не стоит Фиолетовым отображается, это под кем вы стоите. Вы все Это кнопочки, они, на нее можно, можно нажимать, и перед вами откроется этот стол, где вы сами увидите, что где и кто, под кем, под кем вы стоите. Голубым светится это там, где стоят уже люди, там есть партнеры. Ну и начнем мы, наверное, с презентации нашего я очень люблю эту площадку. Хоть мы сейчас активно и работаем на площадке Golden Ring Mini и Golden Ring, но эту площадку я никогда не сбрасываю со счетов. И считаю, что ее не надо сбрасывать, так как она очень доходная. Мне она очень нравится на этой площадке тоже можно очень хорошо заработать. Как я говорила, за один круг вы здесь зарабатываете 86 тысяч, и плюс у вас за 20 тысяч активируется автоматом площадка Golden Ring. Ну и я вам сейчас, ребята, буду показывать, как с малым количеством партнеров, сокращая партнеру, вы можете выйти быстро на эту сумму заработать. Здесь у нас первый стол, у нас покупка столов идет и клонов, идет покупка, вернее, прошу прощения, покупка столов у нас на всех площадках, первый стол идет в обязательном порядке. Остальные столы вы покупаете по желанию, но вот это на, это, на этом. На этой площадке у нас разработано 18 а, стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и при, работать только по этой стратегии. Вы можете зайти на первый, второй, первый, второй и третий, первый, второй, третий, четвертый, первый а, и второй, первый, а, четвертый, первый и пятый, первый и шестой. На любую. Можно заходить сразу на все площадки, вернее на все столы. И работать сразу же а, на всех столах. Ну и допустим, что вы а, купили всего лишь а, два стола, это всего лишь 3000 тысячи. 1000 стоит первый стол и второй. И пригласили первого партнера. Он у вас становится на первый стол и становится сюда на, первый, на второй стол. Как только второй партнер нажимает покупку первого стола, у вас закрывается этот стол. У нас закрытие на этой площадке происходит с двух партнеров. И вы сами под себя становитесь сюда на это место. И второй партнер делает покупку второго стола. У вас закрывается второй стол и открывается третий стол выплат. Это стол накопительный. У нас на этой площадке два накопительных, это второй и пятый накопительный стол, а с остальных вы получаете денежные средства. А здесь можно, третий партнер становится, вы уже тысячу рублей получаете на баланс для вывода. В нашем в сетевом маркетинге, ребята, вы сами прекрасно все знаете, что дубликация это самое первое, вы должны дублицировать своего спонсора в обязательном порядке. И только тогда вы сможете добиться больших результатов. Это везде, не только у нас, а это везде в интернете только дубликация. Ваш первый партнер точно так же пригласил три партнера, у него закрылся этот второй стол, и он приходит, становится на это место. И вы получаете три тысячи а, а, на баланс для вывода. А второй партнер закрыл свой второй стол и пришел встал на это место и принес вам шесть тысяч на баланс для вывода. Да, ребята, здесь, когда первый партнер становится сюда, у вас три на баланс для вывода, а за тысячу рублей и за 2 идет реинвест вот этого второго стола. Вы закрыли своего клона и пришли, стали сюда на это место тысячи рублей на баланс для вывода. Но пока что, и я вам говорю, что хочу подсказать, пока вы еще не закрыли этого своего клона, а у вас уже на балансе 10 тысяч. Вот очень хорошо купить сразу же 5 тысяч ставьте на вывод, а купить за 5 тысяч вот этот четвертый стол. Так как вы или третий, или вы закроете, кто из вас будет из партнеров более активный, тот и придет и станет на это место. Но... Вы уже ваш вот этот вот клон идет и становится на это место. Вы сократили количество партнеров, так как вы купили этот стол. И первый партнер закрывает третий стол и приходит становится на это место. У вас закрывается э, четвертый стол и у вас открывается за 10 тысяч э, накопительный пятый. А здесь второй партнер закрыл свой третий стол и пришел стал на это место и принес вам 5 тысяч на баланс для вывода. А они вам вернулись эти и вы закрыли своего клона и пришли, встали сюда, на это место. Первый партнер пришел, второй партнер третий партнер или клон ваш, кто первый активнее из вас будет, тот и становится на эти места в накопительном. И у вас получается за 30 тысяч активируется автоматом шестой стол выплат. Но это здесь, ребята, это полностью вся ваша зарплата, которая такой, такой, такой зарплаты, наверное, нет ни в одном проекте, ни в одной компании. Уж поверьте мне, первый партнер Закрыл свой накопительный стол и приходит, становится и приносит вам 10 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Крутая. Второй партнер то же самое. Сделал дубликацию у вас и пришел, стал на это место. И 30 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер становится 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали всего лишь за один круг 86 тысяч, и плюс за 20 у вас активировалась площадка Golden Ring. Итак, вы всего с малым количеством партнеров а заработали 106 тысяч. Я считаю, что это очень круто. Но еще можно, ребята, очень хорошо заходить вот так покупать первый стол, четвертый стол, очень хорошо, это всего лишь 6 тысяч, и очень хорошо заходить на первый и пятый, это очень быстро, вы зарабатываете, плюс вы здесь по этим столам двигаетесь, и быстро доходите сюда, вот на до шестого стола, это очень круто. Ну и теперь я хочу, площадочка у нас социальная. Ребята, сразу предупреждаю, на этой площадке есть абонентская плата. У нас в месяц списывается, у вас списывается 200 рублей абонентская плата. Первые две недели проходят у вас 100 рублей, списывается это идет по 10 рублей, реферальные реферальное вознаграждение на 10 уровней вверх. Следующие две недели проходят, это идет 100 рублей, покупка клона, и ваш клон станет сюда же на первый стол. Здесь, как вы видите, она очень маленькая площадка, но э, э, здесь работать очень хорошо э, командой, большой командой, потому что э, здесь, э, ну как сказать, очень многие партнеры, ребята, э, не рассчитывают свои силы. И бросает потом кабинеты, кабинеты не оплачиваются. Ну, не надо этого делать. Если вы не рассчитываете о том, что вы сможете здесь заработать деньги, то не надо ее активировать. Да, она немножко дешевле всех остальных, но здесь нужно рассчитывать свои силы. Здесь... Первый стол стоит 100 рублей, второй стол стоит 200, третий – 400, четвертый – 800 и пятый – 1600. Я вам покажу очень короткий путь, как быстро заработать на этой площадке. Вы активируете первый стол, второй стол, третий стол и четвертый. Как я уже говорила, активация первого стола идет в обязательном порядке. Вы на этой точке на площадке можете активировать первый, второй, третий, первый, второй, третий, четвертый, первый, четвертый, первый и третий, первый и пятый. Вы можете активировать полностью все сразу э -э пять столов и работать на них. И я покажу вам короткий путь. Вы активировали всего лишь четыре стола и приходит к вам первый партнер, становится на это место. Здесь сразу нужно купить клона за 100 рублей. И этот клон у вас закрывает полностью все 4 стола. И у вас открывается стол выплат пятый. Второй партнер приходит. Второй партнер приходит. Остановится сюда на 4 стола. Вы также покупаете клона за 100 рублей. И у вас закрываются все четыре стола. И у вас э, первая выплата 600 рублей. И за 1000 рублей активируется на э, площадке World Money первый стол за 1000 рублей. Вот. Следующий, ребята. Приходит третий партнер. Точно так. Вы покупаете клона за 100 рублей. Этот клон у вас закрывает все столы. И вы получаете вторую выплату. Это 1600. С четвертого партнера вы точно так получаете 1600. Вот у вас получился один круг. За один круг вы зарабатываете 3800 и плюс за 1000 рублей у вас активируется на площадке World Money Первый стол. И хочу обратить ваше внимание по поводу реферальных вознаграждений. Да, здесь иметь, как я говорила, что здесь очень хорошо работать большой командой так как, ну что это вот, как говорят, 10 рублей реферальное вознаграждение. А ребята, а вот давайте посмотрим, если у вас будет вот такая команда. Если у вас в команде будет 1024 человека, и все будут до одного оплачивать еж, ну как, еженедельно получается реферальное вознаграждение. И Смотрите, у вас 10 240 рублей получат два партнера. Просто так на баланс. Если у вас 512 партнеров, то 4 партнера получат по 120 рублей. Если у вас в команде 256 человек, то по 2. 560, получат 8 человек. И так, и так, и так. Вот здесь, как говорят, что в других проектах, а, а, он станет, все это остановится, юбка расширяется, но только это не для нас. Вот не только не для этой площадки. Чем больше юбка расширяется, тем больше, ребята, у нас здесь, на этой площадке, идут доходы. Именно реферальные вознаграждения. Ну и теперь перейдем Наверное, вот на эту площадочку Быхомы она у нас антикризисная. Она стоит у нас отдельно. Как вы видите, даже у нас слайд в масочках. Здесь всего один рабочий стол, а второй стол у нас выплат. Покупка первого стола идет в обязательном порядке. Покупка второго стола идет по желанию. Вы можете его сразу же купить. Ну, допустим, что у вас 500 рублей, и вы купили этот первый стол. К вам приходит первый партнер, а у вас 500 рублей идет на Накопительный баланс у нас в нашем фонде два баланса баланс на вывод и баланс накопительный некоторые спрашивают что такое накопительный баланс ребята это накапливается деньги для перехода в следующий стол или же накапливается для вывода денежных средств если вы например здесь вот даже разберем на это на этом столе то у вас с накопительного и сразу переходят на баланс поэтому у нас два баланса накопительный и баланс для вывода второй партнер приходит к нам 500 рублей идет на баланс для вывода ребята подождите не выводите купите сюда клона быстренько и вы, у вас закроется этот стол и откроется стол выплат. Ваш первый партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И приходит, становится сюда на это место. Вам 500 рублей на баланс для вывода. А за 500 рублей идет реинвест э, первого стола. Э, и вы становитесь на первый стол к своему спонсору. Точно так ваши партнеры будут закрывать а, м, свои первые столы и выходить сюда, на это место, точно так будут лететь к вам и становиться на ваш, а, на ваш первый стол. Второй партнер точно так пригласил два партнера и купил клона. И пришел, встал на это место, и у вас 1000 рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего, пригласили два партнера, купили клона. И становитесь сами под себя. И приносите тысячу рублей на баланс для вывода. Вот здесь вот теперь, ребята, мой совет вам. Ставьте 500 рублей на баланс для вывода, а за 2000 активируйте удвоитель на площадке Golden Ring, где вы будете зарабатывать а, шикарные деньги. Наша любимая, наша, наше любимое золотое кольцо мини. Как вы видите, здесь можно входить через удвоитель, но можно сократить количество в два раза, количество партнеров и сразу зайти на первый блок. Это стоит четыре тысячи. Ну и начнем с того, что вы пригласили, купили только удвоитель. Первый партнер и второй партнер дал вам переход покупку первого блока за 4 тысячи. Как вы видите, здесь семиместков, в семиместках идут плечи наверх. А низ, ряд это наша зарплата, ребята. Здесь вот пер, когда становится к вам первый партнер, то идет реинвест этого стола по броне спонсора. Поэтому дружите, пожалуйста, с спонсором. Он всегда вам поможет, он всегда выставит бронь туда, куда нужно. Второй партнер приходит, это 3700 вам идет на баланс для вывода, а за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер Мини». Если вы, у вас она уже активировалась, то вы, ваш клон летит и становится туда, и вы еще получаете доход. По этой площадке если ваш клон стал а, на, на первый уровень то вам на баланс упадет 100 рублей еще в добавок а если на второй уровень тоже 100 рублей а если на третий а, то получите 50 рублей а, ну, а, а, там очень а, вернее очень хороший ребята маркетинг на этой площадке клеве там а, доход а, а, идет сразу с трех уровней и поэтому здесь а, в зависимости, куда упадет, где у вас выставлена бронь, туда и станет ваш клон. Ну и третий и четвертый партнер а, это, а, идет 8000, переход во второй блок. За 8000, ребята, плечи, как я сказала, идут вверх, а первый партнер становится 8000. За тысяч идет реинвест этого стола по броне спонсора. Второй партнер вам дает 1000 рублей на баланс для вывода, а за 3000 у вас идет активация площадки Клевер. А, тут, а там уже, если будут уже лететь ваши клоны то с этой площадки Golden Ring Mini, то там будет очень хороший доход. Там за партнера первого уровня 1000 рублей, за партнера второго уровня 1000 рублей, за партнера третьего уровня, смотря куда станет ваш партнер, куда вы выставите бронь, будет 500 рублей. А там вы получаете, доход у вас идет как реферальный, так и по уровню. Третий партнер, ребята, и четвертый и четыре тысячи. Со второго партнера у вас идет переход двадцать тысяч на площадку Golden Ring самую крутячую нашу площадку. Ребята, это просто денежный рай. Это такого маркетинга? Ну, ну нет, нигде, поверьте мне. Уж Мы с Леныс Евсенко уже столько смотрели этих маркетингов. Как начинаем смотреть, так вот это хохочем, Но ну, такое ребята предлагают. А Ну и все равно туда люди бегут, я не знаю почему. А вот как наш Денис говорит, симптом толпы. Так вот это и у них. Ну вот у нас активировалось у вас за 20 тысяч этот первый стол. А смотрите, вы здесь на э, плечи идут вверх. А здесь становится первый партнер. А у вас 20, за 20 тысяч идет реинвест этого стола. А как вот сегодня Лена говорила на созвоне. Приходите на созвон, ребята, а, о, о, в чате. Ведь там же Лена показывает, рассказывает до единой мелочи. Как выставить брони, чтобы закрыть а, одним партнером закрыть сразу два места. Второй партнер вам приносит 20 тысяч на баланс для вывода. А третий партнер и четвертый партнер вам дает переход 40 тысяч на второй блок. Не думайте так, что а, очень медленно идти. Нет, здесь очень быстро а, проходят что а, Golden Ring Mini, что а, этот а, круг, а, один круг, а второй круг, третий круг. Это все делается быстро, ребята, потому что если работают все партнеры, то это движение идет классное. Первый партнер здесь идет реинвест по броне спонсора за 40 тысяч. Второй партнер становится 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 приплюсовывается к третьему и четвертому и идет переход в третий блок за 100 тысяч. Как только становится сюда первый партнер, идет реинвест этого стола по броне спонсора. Второй партнер приносит вам 80 тысяч на баланс для вывода. По 20 тысяч делится 10 клонов по 1000 рублей на площадку World Money. Один клон за 5000 на площадку World Money. И 50 клонов летят по 100 рублей на площадку ПД. Ребята, это летит, оно полностью всю, всю структуру летит не только вот этому человеку, а летит по всей структуре, разбрасываются по всем партнерам, разбрасываются эти клоны летят. Это просто денежный рай. Ну и третий партнер вам дает на баланс тысячу рублей, у господи сто тысяч рублей, и четвертый дает сто тысяч на... на баланс для вывода. Но ну, это очень крутые площадки, ребята. И что я еще хочу, ребята, добавить? Некоторые у нас, мне очень нравится вот эта картинка, которая остается всего лишь чуть-чуть капельку до результата не выдерживают, уходят и э, бросают бросают кабинеты и уходят. Ребята, э, те, кто э, э, э, ну, будьте, будьте упорнее, будьте усидчивее. Я хочу вам просто сейчас э, сказать, есть, ну, вот 10 правил для прорыва в жизни. В жизни преуспевают те, кто э, не боится мечтать о чем-то великом. Затем рисковать ради воплощения своих целей. Когда, вы уже готов, когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели, чем ты думаешь. Вот поэтому, ребята, прошу вас сначала, прежде чем бросить, подумайте, просчитайте. Я, я считаю, что ни в коем случае нельзя бросать. Зачем откладывать свое величие на потом? Зачем ждать лучшего времени для воплощения ваших грез и тех прекрасных возможностей, которые открывают перед вами жизнь? Почему бы не сделать первый шаг уже сегодня? Все, о чем вы думаете, ребята, воплощается, следуя своей мечте. Вселенная открывает себе двери там, где только были стены. Пройдет лет 20, и вы будете больше сожалеть о том, что не сделали. О чем чем о том, что сделал не так. Поэтому откиньте колебания, расправьте паруса и бегите прочь без, без, без безопасной гавани. Ловите попутный ветер, исследуйте, мечтайте, открывайте, делайте открытие. Гораздо лучше, ребята, сгореть в полете и рухнуть вниз, преследуя высокую чель, цель чем провести лучшие дни своей жизни перед телевизором, где-то а, в задворках жизни. А Это, кстати, актуально для 90%, 95% даже населения. Все, что существует на свете, когда-то было просто мечтой. А, сами вот подумайте, наличие цели важнее наличия возможностей. Смелые и яркие нарисованные мечты сбываются. Минимум ребята на 110% вы всегда на выходе своих мечтаний получаете э, в плюсе 10% в виде дополнительных бонусов от жизни. И еще хочу, ребята, сказать, э, развивайте свои соцсети, э, пишите посты. Э, ведь э, э, сейчас делайте рекламу. А Без рекламы деньги печатает только Монетный двор. Только Монетный двор. Нужно делать рекламу, поэтому нужно развивать, ведите, ведите свои странички, заливайте ролики как можно больше, развивайте свои YouTube-каналы, а вообще сети нужно развивать так, чтобы, чтобы установленное за вами круглосуточное наблюдение не скучало ни минуты, без вас, потому что а, вы а, как вы сами все знаете, что а, тысячи людей наблюдают за вами. Поэтому пишите посты, еще раз говорю, а, делайте а, прямые эфиры делайте рекламу, звоните в скайпе, звоните в телеграме, звоните в WhatsApp. Всем желаю больших чеков, благодарю, что вы пришли на презентацию. Всем пока-пока и жду вас на следующей презентации. А Да, я еще хотела посмотреть вопросы. Есть вопросы? Вопрос... Если есть вопросы, ребята, напишите, я отвечу. Если, если нет вопросов, тогда идем работать. Всем пока-пока.